Легко и просто, а главное, диетично. С рецептом диетической окрошки для похудения вы покушаете вкусно, и не поправитесь. Окрошка сама по себе не сильно жирная, поэтому она идеальна для похудения. Для приготовления диетической окрошки для похудения нам понадобится обезжиренный кефир, свежие огурцы, отварные яйца. Вместо колбасы домашней можно использовать балык, бекон, но лучше, просто отварное мясо. Подавать можно с картофелем отварным, по желанию, можете и в окрошку картофель положить. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Яйца отварите и измельчите. Огурец мелко режем. И колбасу. Перемешали ингредиенты, залили кефиром, посолили и поперчили по вкусу. Жду ваших лайков и комментариев. Можно чуток сбрызнуть соком лимона, отправьте в холодильник на время. Готовую диетическую лакрошку для похудения можно подавать с картошкой. Приятного аппетита. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Кефир. 0,5 литра, яйца, 3 штуки, колбаса, 150 грамм, зелень, по вкусу, огурцы, 2 штуки, специи, по вкусу, количество порций, 3-4. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Буду скучать без вас.